А я, кстати, поняла только что, что я знаю, что в мой дом было прямое попадание, но я никого не просила, ну, узреть, как это. Не беженка, а релокейт. Вечером того же дня у нас был запланирован перформанс. Жень, у нас началась война. Ну и все, и мир не будет прежним. Витаю, с вами Катя Рына. сегодняшний подкаст про войну. А Лена и Перш про особые почути и ее успермания. С початком российской агрессии территорию Украины покинули миллионы людей, Яны стали беженцами, але кагости война нападкала поза межами Радимы. Так здарылась с акторками и акторами плейбэк театра вахтеры, Яны с Харкова. У лютом яны поехали на гастроли у Литву за двородным квитком, але квиток так и не выкрыстали, потому что началась война. И как это? Плановать поездку и не вернуться, сустреть войну в чужой краине. Отчувание войны в твоем доме, когда ты заставил ее не дома. сустракать тут, в чужой краине, белорусов, когда с территории их родимы на твою родину нападают. Как это все успремается? И как плакать и жертвовать? И как смотреть на вины? И вот про все это выпуск сегодняшнего подкаста. И он будет у трех мовах беларусской, украинской и русской. Заввожу, что разговор с актерами плейбэк театра «Вахтеры» отбылась в середине Соковика. Тогда еще не про, например, то, что отбылось в будущем. И ну, вот так. Ну а теперь познакомимся с актерами и акторками плейбэк театра «Вахтеры». Я Женя. И я Влад. А меня Аня зовут. Илья. Я Алиса. Лена. Лена. Малика. Настя. И Я Аня. Из я не выехали 17-го лютого. Планували в Вильнюю сыграть 6 перформансов и 28-го лютого повернуться домой в Харково и жить далее. Так, и в нас были планы на березень в Харкове. <laughs> Дуже много <багато> планов. <laughs> Дуже много <багато. laughs> студий, <laughs> И на березень. У нас были планы Рень. Рень. на все життя. <laughs> Ну, начебто, мы розуміли, что все эти планы могут пойти куда-то в сраку, но мы все равно это продовжували делать, потому что мы не можем не робити. 24-го ми мы все жили в одном доме. Я проснулся о 5-й ранку, потому что мне писати, писать, звонить моя колишня девушка, которая является моим близким другом. Я спочатку не зрозумів, чому, що, що трапилось. п'ята ранку, а вона дзвонила, бо чула вибухи. І в п'яті ранку ось я дізнався, що моє місто завдалося першим атакам, перші бомби були взорвані. Я прокинулася друга у цьому домі, у, мабуть, у восьмій годині ранку чи на пів на восьму, тому що я працювати повинна бути так. Я прокинулася, і перше повідомлення, яке я побачила на мобільному, було від дівчини з моей роботи, і там було як ти зараз? Ну, я думаю, так, ну якщо дівчина з моєї роботи в мене питає, мабуть якийсь стресс зовсім. Я открываю новини, я гортаю новини, новости, и даже на десятому повідомленні я только тогда начинаю понимать, что это все реальность. Меня починає турсить, я начинаю просто бегать по комнате, звонить матери. Ось, и это якесь то было, ну, просто потом я выхожу из комнаты, смотрю, Илья сидит. И ось, у нас там был такой рыдальный куточек потом. А я проснулась где-то в 10, начало 11 и, как обычно, полезла читать рабочие чаты, потому что я как бы в отпуске на неделю была. <laughs> а там вместо пяти сообщений 250, <laughs> и ну, я начинаю читать, листать, постепенно начинает приходить осознание. Я просто, наверное, полчаса, час рыдала, не могла остановиться, звонила мужу. А я проснулась в 10.45, из дома вся последняя, короче, проснулась, сладко спала, просыпаюсь, Илья что-то рядом такой, типа, э, типа ты аккуратно спускайся в дом, ну, мы на втором этаже жили, типа, там много плачущих людей. А -а -а. И я такая, что? Типа, в смысле? Война началась, типа, обстрелы в 5 утра. Вот. у меня вот это вот смысле, но у меня так зависло, типа, что, ну, это было то, что ты не можешь это поверить. У меня то есть, жесткое отрицание, то что я даже плакать не могла. Я проснулся в доме, где мы жили все вместе, проснулся от от плача, от всхлипываний, уже, ну, я так. Открыл глаза, увидел девочек наших, которые ходят по квартире, все с телефонами, в суете, в такой... Ну и понятно было, что-то происходит, и я сразу не спросил, что случилось. Я взял телефон и ну, увидел сообщение от моей сестры, пропущенный звонок. «Жень, у нас началась война». Ну и все. И мир не будет прежним уже вот после этого момента. Ну я тоже прокинулась, прочитала, что саме произошло, и начала рыдать и задыхаться, Поднялась, побачила Илью, он меня трохи успокоил. Потом я позвонила своему колишньому, тому самому колишньому, с которым мы домовлялися, что если начнется война, он как-то попеклуется про меня але типа, я была в безопасности, а он был ну, там, и я не знаю, я с ним поговорила, потом подзвонила маме, потом подзвонила еще одному колишнему, всем, кто мене меня вызывал, типа, найбільше. и, типа, это было, конечно... Неможливо было усвідомити просто якось про то, насколько це велике Город это наспадиванка, это трагедия. Вечером того же дня у нас был запланирован перформанс, да. вот. И мы, да, в этом состоянии еще поехали играть перформанс. И а сыграли. Следующий... И на следующий день. на следующий тоже был день. Да, да, да. да, да. Я могу рассказать свою историю. Она началась у меня 23-го вечера. Мы созвонились с мужем ночью, вот, он вложил моего сына спать. У меня муж с сыном остались в Харькове, сыну 6 лет. Вот, он уложил спать сына, и как, ну, мы так привыкли, он укладывает сына и звонит мне, чтобы мы могли пообщаться. И вот он мне звонит и говорит, что он ходил за водой, он живет недалеко от вокзала главного, и там полные улицы милиции. Вот, толпы стоят. Ну, мы говорили о войне до этого, но так рассматривали это как что-то маловероятное. Вот. Но обсуждали. Я тоже это, ну, как бы готовилась в какой-то степени к этому. Вот. И в итоге он мне сказал, что он очень сильно волнуется, он почитал разные новости и будет собирать тревожный чемоданчик. И тут разволновалась я, потому что он все время убеждал меня, что не будет войны, что, что это маляка за глупости. Вот, и он обычно никогда не волнуется, даже какие-то сложные ситуации, там, критические, он сохраняет спокойствие. И я очень разволновалась тогда. И так с тревожностью с этой легла спать, но у меня был прям какое-то вот чувство такое сложное. А утром я проснулась тоже поздно, где-то в десять. Я взяла телефон, проснулась на расслабоне, взяла телефон и э, увидела сообщение о том, что началась война ну, вот от мужа, в частности тоже. И я помню, что у меня такой был как, такой гул в голове, так, как звон, я не знаю, то есть голова как будто выключилась и просто эта информация вот есть. и, и я слезы начинают сразу течь, как будто я где-то там на подкорке осознаю всю масштабность этой трагедии. Я спускаюсь вниз по лестнице, вижу ребят, они тоже все плачут, каждый в своем телефоне. Я понимаю, что у каждого сейчас своя личная трагедия. И у меня своя, потому что у меня там ребенок и муж. И муж ну, не в своем родном городе, ребенок маленький. И я судорожно начинаю думать, что я могу сделать. Я обзваниваю первого, второго, третьего и на третьем я нахожу автобус, который едет, возит своих айтишников в Западную Украину. И он через 15 минут уезжает от станции, которая недалеко от мужа. И mm -hmm. я их стыкую, он собирается, муж мой, за 10 минут, бежит туда с сыном с моим, нашим маленьким и прыгает в этот автобус. Mm -hmm. Я помню, что я пришла к ребятам, я понимаю, что мне нужно за 5 минут решить, уезжать мужу или нет. Потому что ну, как будто бы ехать очень небезопасно, оставаться тоже. При этом мне звонят мои родители и кричат, Малика, ни в коем случае, пускай не уезжает, что ты себе придумала, это все ерунда, не преувеличивай, типа, все сейчас успокоится, куда они поедут». вот И прям давят на меня. А я прихожу к ребятам, и ну, я понимаю, что мне за две минуты нужно решить судьбу моего сына, судьбу моего мужа. И при этом я... Потому что муж мой в истерике, он, ну, как не в истерике, он очень сильно беспокоен, говорит, реши за меня. Я не могу сейчас решить, я очень волнуюсь. И мы обсудили это с ними за минуту и м -м, склонились вместе, как по моим ощущениям, к тому, что нужно им ехать. И я понимала, что такая ответственность огромная. То есть, что если что-то с ними случится, это будет моя ответственность. И это было так сложно для меня, но особенно то, что мой маленький сын там. И мы договорились с ними, что мы будем все время держать связь. Мы установили там приложение, которое работает не без интернета. Вот. И в целом ну, там, договаривались, что мы там каждые полчасика там, списываемся. И мы списываемся, списываемся, списываемся, вроде все у них в порядке, более-менее. Тихонько... И тут они выпадают из у -у -у. сети. И их нету час, и их нету два. И это были там какие-то очень переломные часы в моей жизни. И я ну, понимала, что может быть все что угодно. Вот. Ну, начиная с того, что их на КПП остановили, и они там задержаны, или их взяли в плен, или их разделили, потому что у мужа, мой муж не успел взять документы на ребенка. Вот. Они были в другой квартире. И в общем... Я понимаю, что, ну, вплоть до того, что их автобус расстрелян, да, и, и как бы все. И я не могу никак с ними сконнектиться, потому что с кем они едут, я не знаю, у меня нет этих контактов, и милиция, конечно же, сейчас не работает. И вот я как будто бы почувствовала себя человеком, который все потерял в это время, в эти часы, пока они не выходили на связь. Очень для меня это было что-то такое больное, оно ну, прям убивающее. Ну, потом все хорошо оказалось, в смысле, если так можно вообще выразиться в данной ситуации, просто у них там долго не было связи, они там долго стояли в очереди в автобусе, потому что все уезжали, и были огромные там эти, э, как они, пробки, да, но, конечно, для меня это было что-то очень страшное. Вот, я помню, что мы собирались на перформанс, а я не знала, как я вообще. То есть я, я как будто умерла в какой-то степени, у меня был такой ужас. Вот, но потом мне написали, и мы как раз уже собирались выезжать через 10 минут, и, и мне так полегчало очень, я поехала, и мы отыграли этот перформанс. Я гляжу шмат фото и видео про Стан Харькова, але в этом городе я никогда не была и не ведаю его. Тебе так само глядіть это видео, фото и тем может там вельми шмат заруинованных будинков, яких уже не существует. Да, конечно. Так, в вашего жизни есть такие будинки, uh -huh. которые были для uh -huh. вас? Сегодня Влучили в дім, не в мою квартиру, але поряд. И я смотрел сегодня фото, как горит мой И то, что на фото, то, что выкладывают в интернете, оно не передает того, что действительно происходит в Харькове. Потому что это крапля, то, что снимают. У меня много друзей, кто там остался. И каждый день они присинаются и засинають под взрывы. И это очень я навіть не знаю. Я можу, можу тільки уявляти, як їм, бо я не там. Але кожен день я чую, що там трапляється, і фото, і відео це не передають. Мій офіс просто зарівняли з землею. Ну, типу, там, де я працювала, це багатоповерхівка, і це сучасний офісний центр у центрі міста. І спочатку туди влучили у перший поверх, і воно було трохи... Ну, типа, пала у Але но стоял центр, там 10 поверхів. але буквально типа, на наступный день его прям сравнили ну, типа, с землей, он полностью был разрушен, вместе со всеми речами, какие там были. Я даже новости особо так не смотрю, потому что, ну, я не могу видеть эти картинки. Я буквально позавчера, по-моему, ночью что-то посмотрела и поняла, почему я не хочу это смотреть и не могу вообще видеть этого. Ну полностью отрицание, вообще невозможно это. То же самое. да. Я как бы слежу за новостной лентой, и там мелькают фото, от этого как бы никуда не деться, но видео я практически не включаю. Я как будто, ну, видео – это как бы такой способ приблизиться к этой реальности, и я не хочу. Я наоборот смотрю, и я хочу быть близкой к этой реальности, я хочу понимать, в каком состоянии сейчас мой город, мой любимый очень любимый город, в котором я родилась, в каком состоянии сейчас мои друзья, которые по нему ходят и видят эти... Ну, у меня некоторые друзья ходят, снимают, потому что они операторы, там режиссеры, фотографы, они, ну, им ничего не остается, как фиксировать эту реальность и... Мне как будто бы хочется быть и чувствовать то, что чувствуют эти люди. У меня часто есть ощущение, что я нахожусь вместе с ними там. И мне не хочется терять с ними связь, и поэтому я хочу понимать, что они пережили. Хотя я понимаю, что между нами все равно пропасть, потому что то, что они впитывают каждый день, ну, до меня доходит только эхо. я. Я дивлюсь фото, это видео, и инкулы я царублю, прямо сбраю декие фото, чтобы писати пости щоб повідомляти своїм друзям які за кордоном але не з України і вони можуть бути з Росії чи Білорусі і вони хочуть допомагати і вони хочуть знати що поїться ось тому якось я ще як, збираю матеріал і це теж така не знаю, чи має це якийсь сенс великий, цити. не має це великого сенсу, але це мені надає якогось внутрішнього сенсу, сенса, я это роблю, але це більше схоже на мазохизм mm -hmm. просто. А я, кстати, поняла только, что, что я знаю, что в мой дом было прямое попадание, но я никого не просила, ну, узреть, как это. Mm -hmm. Ну, то есть это такое интересное сейчас ощущение у меня. Mm -hmm. Ну, не хочется, как будто. Mm -hmm. Ну, я там знаю, что с работой у меня плохо, не ты лучше <laughs> Вот, а, ну, и как-то я нормально это восприняла. А дом как будто бы, он не, не мелькает просто, а попросить кого-то пойти, у меня рот не открывает. Ну, то есть это, это опасно, у меня дом стоял на стратегической точке, на мосте, ну, то есть и там мост, он имеет свои особенности, поэтому вот, никого туда нельзя посылать, и так как-то странно мне от этого, я не понимаю весь объем случившегося, так интересно. У меня смешно получилось, 28 28 должны были вернуться в Харьков все, и типа 1 марта я должна была заехать в новую квартиру в Харькове, и ключи от этой квартиры мне должна была привезти женщина из Сум, и 24 числа она мне звонит, а не извините, у нас тут такая ситуация. Вы поймете, я не доеду. Я такая, я понимаю, что я вы не доедете. Не вот как-то так, то есть. Вот. Что такое плейбэк театра в актеры? Это театр импровизации. Гэта незвычайный театр с необычайными постановками, бо загадзя невядома, як пройдзе спектакль. Усё залежыць ад глядачоу. Яны распаведают свои уласныя истории, а акторы театра яе показывают праз эмоции. Якія истории распаведают глядачы? Тыя, яке их турбуюць на дадзены момент. А дадзинным моментом оказалась, конечно, война. Например, из места устала женщина и сказала, «Я уже долгий час живу у Литве, а ли я родом из России». 24 февраля моей страны не стало. Мои друзья, которые остались там, они либо там меньше кто-то поддерживает, все, весь ужас. но большинство из них, если они высказывают свое mm -hmm. мнение, им грозит беда, им грозит автозап, кто-то может, кто выбирается, ну, вот, я, в общем-то, лишилась своих корней 24 февраля. И это мое слово. А какие истории рассказывали белорусы? Про отъезд из родимых, про жнивень 20-го и затримание, про родный город, где ты клеил протестные улетки, и Беларусь, куда ты неведома, когда вернешься. Про мужа политвязни, кого задержали силовики разом с детенком дома. Ну, короткие истории, такие знакомые всем нам, а такие новые про их особистостям. И всех этих историй адлюстровал mm -hmm. театр актеры. Это эмоционально и эффектно. И тут про сауды, конечно, этого не передать. Я думала, что я уже никогда не смогу. Я думала, что я уже никогда не смогу. Я думала, что я уже никогда не смогу. Это освобождение. Спасибо. В этом спектакле отбылся о белорусском доме у Вильня. Именно в это там я с представниками представницами театра и разговариваю. И мне вельми интересно, как же театра и актерки ставятся до белорусов и белорусок. И что думаете про их? Я следил за обстановкой в Беларуси в 2020 году. Я очень переживал из-за событий, которые там происходят. Я, если можно так сказать, болел. И действительно верил, что вот как бы совсем близко, вот, совсем близко, и дожмется этот режим, и Беларусь будет свободной. И я там переводил деньги, там какие-то посты писал, каждый день там э, смотрел какие-то обзорные выпуски, какую-то аналитику событий. И я понимаю, что вот проходит месяц, второй ситуация уходит из новостной повестки на второй план и как бы нету сдвига нету вот, вот этого решающего какого-то победного шага и ну это было очень страшно и грустно и сейчас у меня ну многие вот испытывают определенные ну, как бы негативные чувства там к россиянам, к белорусам из-за того, что происходит на Украине, ну, то есть, россиян, понятное дело, до белорусов, потому что тоже в какой-то степени их страна принимает участие в войне. Но я, как, не могу сказать, что я, ну, в принципе, испытываю какой-то негатив к белорусам, потому что, мне кажется, белорусы сделали очень много для того, чтобы свергнуть этот, этот режим. Они сделали гораздо больше, чем э, россияне делали когда-либо. Вот. Поэтому я могу понять людей, которые говорят, что каждый русский ответственен за то, что сейчас происходит на Украине. Но с белорусами история другая. То есть там действительно... Было сделано очень много, но, но этого очень много оказалось недостаточно. Я очень сповчусь с белорусами, и я заткнулась ну, типа, с персональными историями тут. Тобто я слышу истории от тех, кто вынужден был поехать, и мне кажется, что это наша общая борьба борьба против какой-то идеологии и режиму який не хочемо не ми ні білоруси але також я у постійній напрузі тому що збираються якісь батальйони для наступу на волинь з Білорусі і ми постійно на таких ну типу на такому будет що хтось буде ну зацікавлений що це это що підуть білоруси воювати на Україну, тому що вже ну, був такий критичний момент, і у новинах писали, що там немотивовані люди йти воювати, і вони не можуть ніяк почати наступ через низку мотивацію. І зараз ну, реально дуже багато напруги в цьому місці, тому що там ну, на Волині реально чекають вже білорусів, і на стрьомі сидять, ось, і це дуже страшно, якщо вони доєднаються до війни Але тут ну, я зустрічаю більше людей, які поїхали, тобто вони вже в ну, якомусь сенсі відриклися від того, що робить влада в країні. Ось, і створюють опозицію тому, що робить влада. І в мене немає якогось негативу до людей, що я зустрічаю тут. Я розумію, що це окупація країни, яка хотіла бути вільною. І що Люди цієї країни так вони боролися за своє право бути вільними. Ось і на їх правильно, що є один мудень, який робить те, що робить. Люди це не росіяни, бо люди виходили, люди страждали, і вони боролися, і вони не боялись. Це велика різниця. Вони не текали масово від кубки поліцейських. В нашей стране колись сталося так, что змогли смогли сломать режим, и так я, как и передо мной говорящий, очень дуже співчував и молился, чтобы Беларусь была свободной. Так, мы зараз много спілкуємося с беларусами, и это нас объединяет, это боль, то, что произошло, мы две нации, которые встречают наши страны и Каждый на старается, бороться, как вмешивается, как может. У меня есть несколько близких людей из Беларуси, ну просто потому что мы коллеги. Вот у меня компания, которая украинская, русская, литовская, что там откуда мы там еще есть. Теперь мы вообще все разбежались по супер разным странам, понятное дело. Так вот. Вот в прошлом году и в позапрошлом много ребят из моей компании, из белорусского офиса, они куда уехали? В Киев. И пытались обрести домик в Киеве и получили там и... как там у нас называется в Украине вид на жительство? Не... Да. Да? Ну, в общем, вид на жительство. Вот, и мы классно с ними, вот в октябре у нас был корпоратив в Киеве, и потом еще я приезжала в Киев, и мы общались. Я слышала эти все э, истории про, блин, автозаки и 15 суток, и про то, как они сами блин, уходили, и буквально. И вот они в Киеве обретают новый домик, и вот сейчас они убегают, только... Европа их почти не хочет видеть. Ну, Нету каких-то льгот, чего-то. Ну, очень сложно. И я прямо... Ну, я прям чувствую вот эту вот боль в этих словах, где... Ну, типа ничего. В 2020 году мы в одиночку справлялись, и сейчас справимся. И мне так больно, я ничего не могу сделать. И, и как будто бы... Ну типа Я не могу этот опыт на себя как-то переложить, потому что как раз мы получаем столько поддержки, что ее некуда как будто бы уже пихать, прямо хочется ее в Украину направить, прямо вот так вот всем, вот так вот возьмите, пожалуйста. вот и ну как то так прям очень больно сильно и за сейчас и-за из тогда мне очень очень жар белорусов сейчас я э, прожила в беларуси 6 лет мой муж белорус мой сын mm -hmm. там родился переехали в харьков и вот в в двадцатом году когда все началось я была в Просто в полном шоке, потому что люди поднялись. Для меня это было очень что-то восхитительное. Я просто сияла отчасти, если честно. Я смотрела на эту толпу и думала: ну все, наконец-то, переворот. Вот честно, я прям, ну, я не сомневалась, что это будет, потому что люди 20 лет молчали. Для меня это такая насустрированная энергия, которую невозможно сломать никак. И потом я увидела, как их пиздят, простите за выражение, до смерти, в буквальном смысле, как их нещадно просто уничтожают. И я понимала, что это невозможно выдержать. Это просто, я не знаю, я плакала с утра до ночи в течение нескольких недель, потому что я видела, что вот это, это прекрасное, я не знаю, движение, оно просто вот как-то жесточайшее э, забивается, да, и убивается, и люди в буквальном смысле умирают от избиений и от пыток, и я помню, что в какой-то момент я не выдержала, поняла, что я три недели рыдаю, не ем, не сплю, не кормлю своего сына, не захаживаю за ним, не могу ему уделить внимание, и ничего не могу сделать, вот эта вот фрустрация моя, она, я поняла, что мне нужно как-то Просто тупо ограничивать себя от новостей, хотя мне было очень стыдно за то, что я так поступаю. Вот. И вот сейчас, когда я здесь, я очень много встречаю белорусов. И я так радуюсь, потому что я могу выразить свое сострадание им наконец-то. Вот. И что они, ну, они меня восхищают тем, что они не перестают бороться с этим, это вызывает во мне слезы восхищения. И мне так горько, что сейчас этих людей, которые так много терпели и натерпелись, и заслуживают поддержки, а их как бы, ну, как немножко, как некоторые к ним относятся негативно, как-то жестоко, ну, как будто они это не заслужили. И мне очень от этого и страшно, и грустно, и больно, и я очень хочу, чтобы это изменилось, потому что это несправедливо, мне кажется. Такое отношение к белорусским людям, которые сопротивлялись этому режиму как могли, ценой своей жизни, жизни своих детей, жизни своих жен и мужей. Ну, я знаю, что там было очень много мирных акций, особенно вот это женское движение. Вот. У меня постоянно в этом ну, были параллели на... Акции, которые еще Махатма Ганди делал, то есть mm. у него же тоже было мирное движение, и как с ним поступили. Но для меня это как будто бы такая супер несправедливость, что ты, блин, пытаешься э, добыть свою свободу и жизнь, типа мирно, никого не убивая, а тебя, сука, убивают. Это просто, ну, это, блин, очень невыносимо и несправедливо. У этой истории есть еще одна страна, Литва, которая прямая и белорусов, и украинцев, и не только как бы державна, але и особиста. Так зовут литовцы, який просто занимается IT-технологиями, який сам и запросил Харковский театр актеры на гастроли у Литву, И он так само пожидал поудельничать у подкасте. Да, приехал театр, остались беженцы. Вот, то есть, в принципе, это сейчас как раз переживаю, переживаю, с одной стороны, у с театром из Украины, то есть, с первого дня, то есть, видел все эмоции, все. То есть, опять же, как литовец, как бы переживаю, но как бы... У меня в стране нет войны, соответственно, поговорить об этом тоже не, не всегда есть с кем. С другой стороны, есть в Беларуси отдел около 30 человек, один из наших по всей Европе. Сейчас думаем, как его перевести оттуда. То есть тоже начинается утро с того, что проверяем ли все еще есть связь, ведь деньги дошли. Вот, соответственно, да, ситуация не из приятных, но в общем, да, хотелось сказать, наверное, про то, что все есть люди. То есть и украинцы, и белорусы, и россияне даже. То есть, в принципе, повсюду есть хорошие люди, повсюду есть люди, которые понимают, что творится. И очень жалко, что вот то, что творится, особенно с властью, особенно в России и Беларуси, то есть это... Накладывают какую-то печать на всю нацию. Я надеюсь, ну вот надеялся несколько лет назад, когда пустили даже Беларусь ездить без визы в Минск на один месяц, что все уже наконец-то 21 век, цивилизация пришла, сейчас все будет вообще хорошо, но, увы, после этого как-то это реальность чуть-чуть сломалась. Надеюсь, что, опять же, 21 век, и что-то случится, как-то это решится, и мы опять придем к этому красивому миру. не беженка, а релокейт. Мы очень много шутим о том, что вы беженцы, бешенцы от слова бешеный. Вот. И просто тоже с Алисой очень много шутили, что вот мечта была путешествовать и зарабатывать творчеством. Ну, блин, не такой ценой. Надо было четче формулировать запрос. То есть, ну, нет, нет ощущения вообще вот этого. То есть есть какое-то подвисание, непонимание вообще, что происходит. Но у меня есть, короче, постоянный режим адаптации. Я, где бы я ни находил, обязательно должна себя спасти И только тогда уже других Я очень злюсь Я не могу признать себя беженцем Потому что я не убегала Я этого не выбирала Я просто приехала делать плейбэк И у меня сейчас такая ассоциация Знаете, фэнтези-книги, где есть попаданцы Они такие, об и случайно попадают в какой-то другой мир И вот я, походу, попаданец, а не беженец Вчера... Я просто ходила по Вильнюсу и рыдала, потому что я поняла, что мне не было куда обратиться, что минулого жизни нет, и что я это не выбирала. И это было очень больно, потому что я нахожусь там, где я не выбирала сейчас. Я нахожусь там, где я не хочу быть. Я сначала думал вернуться, но у меня нет военного опыта совсем. Меня в териториальную оборону не возьмут, я буду балластом або волонтером. Ось И если повертатися, то только до Харкова. Я не хочу ни до Киева, ни до Львова. Они мне близькі. я очень люблю эти места. Но если повертатися, то только до Харкова. И я каждый день про этом думаю. У меня есть большое чувство бо потому что мои родители. А мои рідні, они волонтерят, они из Днепра возят продукты, леки а, до Харкова. Ось. И я буду возвращаться, відбудовувати свое место. Я не оставлюсь тут. Я хочу вам очень поблагодарить, особенно за ваше добрые слова при белорусах. Я никогда не была в такой ситуации, когда любые слова подходили, потому что, на самом деле, ну, не совсем зрозумело, не, не подойдется, чтобы я не сказала, это будет не подыходит, типа, держитесь, удачи, переможем. Например, у меня есть знакомый с Мариуполя, и, да, когда я пару дней читала про гуманитарную катастрофу, я пару дней не видела, я хотела ему написать, и я не ведала, что ему написать. «Привет, как ты? Как дела?» Он написала не все доброе, он выехал в И не знаю, что вам сказать, <свес> Алия очень эмоционально вам благодарю, и некая эта ситуация вырашится, и в Беларуси, господи, и так само, не Украине. Спасибо, Беларусь, ну вот я э, заразумела, что в у, у такой ситуации, когда я не ведаю, какие слова подобрать, и вот я сказала это на упрост. И таким чином и завершаю этот подкаст. Соправдой слов не хапая, Есть почувствие. Про это был сегодняшний выпуск подкаста. Подкаст в основном пройдет, у меня на разных плясовках, и буду вдячна за ваши комментарии, репосты и расшир. На этом я с вами развитываюсь, бывайте.